Минск жестко ответит на европейские санкции, заявил в нашей программе пресс-секретарь белорусского МИДа Ана Анатолий Глаз. Это вечерняя пятая студия. Я Стас тансон Как всегда, каждый будний вечер говорим тут о самом главном, о главных новостях дня. Евросоюз сегодня объявил об очередном, это уже пятый, пакете санкций против Минска. Произошло это сразу после того, как мигранты на границе с Польшей неожиданно сорвались с места и отправились эту самую границу штурмовать. Через минуту свяжемся с Константином Придебайло, который за всем этим следит. Но сначала комментарий белорусского МИДа о санкциях, которые мы получили вот буквально несколько минут назад. Мы будем вынуждены реагировать самым жестким образом. Мы, надо понимать, что мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, конечно... Будет решать правительство, которое, разумеется, уже имеет соответствующие планы действий на любую развитие ситуации. Сейчас с нами на связи Константин Придебайло, корреспондент Арти, который находится прямо на границе Беларуси с Польшей. И весь сегодняшний день наблюдал, как там беженцы прорывались границей. Кость, привет, я смотрю рядом с тобой, я так понимаю, один из тех, кто сегодня пытался границу штурмовать. Да, Стас, привет. Чтобы не тратить время, я попрошу одного из людей, который здесь пытался штурмовать границу, я ему сейчас передам гранитуру. Я знаю, что ты говоришь по-английски, можешь задать ему пару вопросов, чтобы из первых уст получить эти ответы. Я думаю, это, это прикольно может получиться. Передаю. А, ну, давайте попробуем, Через... хорошо. Тогда я буду параллельно переводить. Первый будет вопрос о том, что дальше беженцы собираются делать. Наверное, нам сейчас это больше всего интересно. Давайте буквально пару вопросов. Долго, я думаю, так не получится. Hello, uh, you are in life? Вы в прямом эфире. What are you going to do next? Мы здесь для того, чтобы дойти до Германии. Пожалуйста, продолжайте, я вас перевожу. Да. Uh, да, видимо, у нас так последовательный перевод просто не получится. Я э, своим переводом, видимо, мешаю. Ну что, а, да, Кость, так не получится последовательный да, ты, перевод, наверное, перевод наверное, просто сам, я своим наверное, переводом мешаю э, мешаю говорить э, человеку. Э, расскажи ты нам, пожалуйста, какая обстановка сейчас там? Обстановка в лагере абсолютно спокойная. Э, ты можешь посмотреть вот за моей спиной э, сейчас. Я просто в лагерь сам не зайду, там может пропасть связь. Но ты можешь увидеть, mm -hmm. что люди готовятся ко сну, часть людей э, ходит вот так, баражирует э, из стороны в сторону, скажем так, потому что действительно здесь очень холодно, э, они находятся буквально на трассе, э, и это бетон, это просто питон. Ну вот посмотри, э, люди в спальных мешках лежат просто, ну, насколько максимально могу показать, сейчас я достану с фонарик, здесь такие, знаешь, полевые условия. Ну, собственно, вот люди лежат в спальных мешках, это ужасные условия, они спят прямо э, на, на бетонной полосе. Как вообще они сюда попали, это да все очень просто. Основной лагерь находился чуть-чуть ну, отсюда в стороне, буквально меньше километра. Они сюда пришли э, с желанием объяснить Польше, что они идут с миром, они пришли, сели перед границей и э, показали, что они не будут прыгать на нее, они показали, что они мирные люди, они просто, вот как ты только что говорил э, с одним из участников этих событий, что они пришли с миром, и э, им нужно попасть в Германию, им Польша вообще не нужна. Собственно, они сюда пришли, в лагерь возвращаться не собираются, они ждали, э, чем закончится вот эта встреча, и чем закончится пресс-конференция, в первую очередь, э, Жизепа Бореля. Э, но по ним пока никакой информации не поступала, насколько я знаю, они ходят и спрашивают журналистов, потому что у них уже давно сели телефоны, и они спрашивают журналистов, что есть по нам, есть какие-то новости относительно нашей ситуации или нет. Нет, к сожалению, Кость, потом может передать им, что по их ситуации никаких новостей нет. Есть сообщение от польских военных, вот я покажу картинку, польские военные сегодня на вертолете летали там, и, значит, снимали белорусскую нет. сторону, и говорят, что они зафиксировали то, как Белоруссия координирует вот этот вот поход беженцев в границе. Ну вот якобы там броневик есть некий, да, из да, которого да, да. Белоруссия координировала действия иммигрантов. Нам тоже Анатолий Глаз этот Броневик прокомментировал. Давай послушаем, что нам в МИДе белорусском сказали. И потом Костя тебя спрошу. Броневик какой-то координирует что-то. Нам ничего не нужно координировать. Сами беженцы заявляют, куда они идут, зачем они идут. Мы в данном случае страна транзита. А, Костя, ну вот а что ты видел своими глазами? Есть ли какая-то координация? Я тебе скажу, знаешь, такой прикол в каком-то телеграм-канале прочитал, что журналисты, которые обогнали эту колонну, якобы вели и направляли несчастных мигрантов к нужному месту, к границе. Ну, это бред сивой кобылы, если честно уж так говорить. Но не знаю, что надо употреблять, чтобы вот такое придумать в принципе. Хотя мы все прекрасно видим. На самом деле, вот там э, впереди... Э, Стоят польские полицейские, я ну, попробую, наверное, даже перевернуть камеру, если получится. Стоят польские полицейские, э, и они как раз-таки э, сами выставили кордон, вот, э, за, при, наверное, увеличить не получится, Ну вот ты можешь видеть. Да, мы видим, идти, да, тяжело, да, да, видим польских полицейских, они там в темноте, и вот это, я так понимаю, а, поливалка, да, ну, да машина, по, машина, которая из бронзбойта бьет по людям, если они пойдут вперед. Да, это, это водомет, они здесь две таких машинки пригнали, стоит порядка четыре линии, стоит польская полиция и польские военные, ну, вот речь посполита польская написана, флаг Евросоюза, собственно, туда они все мечтают попасть, и вот в таких вот ужасных условиях они здесь обитают, Но ну, видишь, поставили палатки, ну, представь, ну, поставить палатки на на бетон, но совсем-совсем все ужасно. И они, они подходят к нам журналистам и говорят, есть ли новости, новости по нам. Все, это самый популярный вопрос. Если раньше была, знаешь, там валюта, например, была вода и еда, потом стали уже сигареты, потому что белорусы поставляли, то сейчас им нужна информация. И вот, ну, и как раз-таки один из, так, сам, скажем так, Косяков, на которые они сами наступили, это то, что сюда белорусы не, не успели а, перенести те же самые палатки, например, которые были вчера установлены, три палатки для согрева детей и женщин. А, сюда не перенесли биотуалеты. Люди здесь находятся в ужасных условиях, как будто бы они снова опять а, пришли в тот лес, как это было неделю назад, и мы все были в шоке. А, Костя, какая сейчас температура там на границе а, с Польшей? Холодно? Ой, слушай, холодно. Я, ну, Здесь бетон, он ледяной. А, плюс здесь мы находимся, ну ты ну, видишь, это пункт пропуска, трасса туда, трасса обратно. Э, получается, что здесь всегда дует какой-то ветерок. И это не добавляет комфорта абсолютно. Ну вот я разговариваю, видит пары изо рта, и я держу телефон, и уже э, мои пальцы немножко не имеют от холода. Как здесь ночевать, я понятия не имею, потому что... Там в лесу было хотя бы чуть-чуть теплее. И, по крайней мере, туда привезли дрова. Здесь ни дров, ни деревьев. Здесь вокруг даже деревьев там практически нет. Но а, сейчас я попробую тебе показать, где еще часть находится беженцев. Я просто даже подойду. Здесь можно по попытаться, чтобы интернет не пропал. Фонарь светит. Это польский э, фонарь. Они его перетащили. Вот ты видишь, в дымке там э, жгут просто траву. Здесь несчастные какие-то пять березок и какие-то сосны. едят дым жучайший едкий дым ну как раз видно на картинке этот жучайший едкий дым к сожалению ветер меняет сюда и он иногда вот как раз таки на этот лагерь попадает ну, это, находиться невозможно. Вот кто-то здесь прямо сейчас... Кошкинул, а я не понимаю, я надеюсь, этот едкий дым, попало. это с польской это стороны, я... что ли, жгут? Не очень понятно по картинке, это с польской стороны жгут э, едкий нет, дым? Нет, нет, нет, это, да, это, да. это вот это белорусская граница. А вот, собственно, оттуда, а. с той стороны, они пришли на трассу. Ну, по крайней а, мере, здесь можно помню. найти хоть какие-то ветки, сжечь траву. Вот, собственно, я ты понял. можешь это все видеть. Вот да, они жгут да. ветки, траву, все, что нашли. И так как здесь сосны, дым очень едкий, трава очень едко горит. И это все идет да. на, э, на лагерь иногда. Короче, при этом мало, я так скажу. Очень это Действительно да. очень холодно, а у многих людей нет, э, нет спальников. Многие люди здесь находятся. Именно, знаешь, вот как встал, э, собрался и поехал. У них маленькая сумочка, там лежат документы, а все остальное он надел на себя. Все, что у него есть, этим людям, вот как раз мимо идут меня. Я не представляю вообще, как здесь быть. Здесь нет возможности построить шалаш, здесь нет возможности попасть в палатку, если она не твоя. В общем, масса проблем. Кость, спасибо большое, что вышел с нами на связь. Константин Придыбайло, корреспондент-Артист белорусско-польской границы, где люди сидят и надеются, что их пустят в ЕС. Давайте с другой стороной границы свяжемся, естественно. С нами на связи сейчас польский журналист Якоб Корейба. Якоб, здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Скажите, пожалуйста, вот с вашей стороны из Польши, как это воспринимается, вся эта ситуация? Здравствуйте. С нашей стороны воспринимается эта ситуация как переход гибридной войны, в некоторое такое уже физическое прямое столкновение. Если говорить про политический аспект, если говорить про гуманитарный аспект, это, конечно, человеческая трагедия, за которую отвечают, во-первых, сами эти люди, которые каким-то причинам решили, нарушая все возможные законы, попасть в Евросоюз. Во-вторых, те, кто предложил им такой вариант попадания в Евросоюз. В-третьих, те, кто не дал визы, в-четвертых, те, кто их туда привез, и в-пятых, те, кто убеждает их в том, что в Евросоюз они попадут. Ну, очевидно, Якобы, уже, ну, Смотрите, сразу полтора... давайте просто по пунктам, просто давайте называть вещи своими именами, и то вы без, без названия имен говорите. Значит, смотрите, по поводу виз сразу вам скажу, для граждан Ирака, например, для граждан Афганистана, насколько я знаю, тоже визы в Беларусь не нужны. Соответственно, они просто покупают билеты, прилетают, и их не, не, нельзя не пустить. Это как любая безвизовая страна, как я не знаю, как в Польшу приезжают из Венгрии, не нужны же визы никакие. А, кто их пускает в Польшу? Венгров, да? Значит, второе. Кто их позвал? Я так понимаю, что Польша их и позвала, ведь вы, насколько я знаю, приезжали в Ирак, чтобы спасти этих людей, вы хотели им принести демократию, в Ираке не получилось, они приехали к вам, чтобы демократию получить, вы ее пообещали им. У них есть своя страна, в которой они должны э, чувствовать себя хорошо. Для этого так они, они там должны чувствовали себя ее хорошо для ваших бомбардировщиков, Яков. Но ну, смотрите, прилетели ваши бомбардировщики. Вы же когда э, ли, отправляли войска э, свои в Ирак, вы же не говорили, это их страна, да? Вы говорили, это наша общая ответственность, демократия для этих людей, правильно? Вы же вы, вам же было наплевать, что это их страна, и вы отправили туда войска. Это был... Ну, а теперь зачем вы говорите, что теперь, что это их страна? 18 лет назад, 18 лет, они на нашу границу не попадали. Вот попали именно сейчас по каким-то причинам. А по каким? Выросли надо те самые дети, тех... которым вы это обещали. Вот дети выросли, которым вы обещали сладкую жизнь и демократию и, и собственно говоря, честно ее у вас просят, вы же ее обещали. Пустить их в Евросоюз мы им не обещали. Если они хотят туда попасть, то есть процедуры, по которым надо а, просить убежище. И это гораздо лучше и проще делать, собственно, из этих стран, чем из Беларуси. Потому что из Беларуси то они точно не попадут. Потому что страна по всем законам безопасная, там им ничего не угрожает. Поэтому из Беларуси мы их точно не пустим. Если хотят приехать в Евросоюз, есть для этого процедуры. Вот мы сейчас показываем картинку, собственно говоря, по ней видно очень хорошо количество этих людей, ну и, собственно говоря, оно и по цифрам понятно. Это несколько тысяч человек. Это не десятки тысяч человек, это уж тем более не миллионы, да, как вот было в пятнадцатом году. Миллион, там, сколько, три, по-моему, миллиона, да, или, или два миллиона э, людей пытались попасть в Евросоюз. Сейчас речь идет всего лишь там о тысяче, о двух тысячах человек. Неужели две тысячи человек создают такую невероятную угрозу для Евросоюза, я имею в виду э, беженцев, чтобы надо было вводить ЧС, пригонять войска? устраивать всю эту страшную историю. В Евросоюз ежегодно въезжают десятки тысяч беженцев. Может быть, даже сотни тысяч. ничего, без проблем. Это не беженцы. Беженец — это человек, который получил статус беженца. Это мигранты. Тут большое отличие. И, значит, дело не в количестве, а в принципе. Потому что, если мы нелегально пустим даже два человека, то Через месяц там их будут уже десятки тысяч, а потом, возможно, и миллионы. Вот так именно работает миграционная работорговческая мафия, которая их туда переправляет. Если мы дадим этой мафии понять, что их бизнес работает, то они будут пользоваться этим успехом и переправлять еще больше людей. Якобы, а вы знаете, э, что это мафия? Делаю, это прежде теперь. всего мафия со стороны Европейского Союза, потому что вот эта незаконная часть переправки, то есть когда людей везут в фургонах, там скрытно где-то, это их так везут по территории Евросоюза, потому что они же в Германию хотят. Они попадают в Польшу, там их как раз вот работорговцы ваши, а не только ваши, литовские тоже, сажают в грузовики и везут за деньги в Германию. Вы понимаете, да? Где к, сожалению, именно к, сожалению, стране? к сожалению, граждане стран Евросоюза в этом процедуре тоже участвуют. Правоохранительные органы пытаются их отлавливать, как мы видим, не всегда эффективно. То есть вы согласны с тем, что Польша участвует в этой цепочке использования мигрантов? Есть отдельные граждане, которые совершают преступления. Таким образом. Но польское государство настроено бороться с этим процедером. И ни в коем случае нельзя давать этим бандитам, которые торгуют человеческими жизнями и подвергают людей опасности, ни в коем случае нельзя дать им понять, что их тактика, их значит, операционная стратегия работает. А если мы сейчас пустим, то они будут переправлять больше. Это законы рынка. Ну и как думаете вот эти 2000 человек, которые сейчас там на морозе, они там должны от мороза умереть, чтобы вы никому не должны пустили, и в сигнал другим, да? Они должны вернуться в свои страны и попросить убежище по существующим для э, гуманитарных целей процедурам. Иначе они в Евросоюз не попадут. Для нас это дело принципа. Дело, принципе, понятно. Спасибо большое, Яков, что были с нами на связи. Я, Яков Карейба, польский журналист. Ну и давайте, собственно говоря, в Минск. К нам присоединяется Геннадий Давыдько, председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации белорусской, и Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.